Пожалуйста, пожалуйста. Что такое? Ух, сам не знаю. Ух это очень классно. Так. Эй, слэш, и я твой клад. Что и так тебе и надо? Попрощайте, с ним, ребята. Теперь я домики буду в этом мире. Ра, ра, ра, ра, ра. Обращайтесь со своим любимой, ребята. Тебе не почем? Мы уже с ним АААХ! Ничего то есть больше большая и без дебла. Бериллы двадцать через один час. Бериллы будут показываться в сеть Тв первый раз. У как у Я за такой взрослый. И я не знаю, что мне делать. И сейчас я возьму этот пир. Нам нужно уничтожить солнце. И только так жвачки будут. будут хорошими. Потому что эта жвачка создала солнце больше не будет! <смех> Эх, я маленький черный И я создал это солнце! Никто его не способен увидеть! А -ха -ха -ха. Что? Что там пластичка? Самый большой астероид вылезает? что-то я не знаю, что-то не слышала, только посторонний. Ну ладно. Нагружается процесс юэ, юэ, процессы загружаются, юэ, юэ, юэ, черная дыра. Я убила этих желачек. Так, стоп, стоп, погодите-ка. Погодите-ка. Там что-то. Кто это? Что это? Он поглотит весь наш мир. Так без паники, девушка. был. Малыш-то у нас светленький, а вырастет светленьким светлячком. Я пока что его завязал, то есть он себя же вот так спит. Вот это да, черная, это да, черная Попались, глупцы? Да что происходит? Почему у нас столько миссий, я не знаю! Апцемент Что со мной происходит? Я у вас поглощу. Выложила, у меня. а Как нас дует? Эх! Что вы так увеличили? Сам не знаю, я хожу. Хаза, хольца, чап, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, Бедствия, <speaking in> tu <the background> Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Телеканале Чикен Тяп Канал! Телеканале uh eh, eh, eh, eh, eh, eh, На поверхности было приземление. А это что? О, большая земля! А как я найду свой дом? И смогу в него прилететь. Так. Это что-то очень страшное. А, -а, -а! почему я поглотываюсь? Блин. Чие пески, походу, откуда они долго есть? А, я первый раз, наверное, просто тадесь. И вот так бывает, короче. Ладно. Земля большая. Я еще к ней так близок не был. Я еще ее не видел. О, как я подпрыгиваю! Вау! Вот это да. И так даже я умел и раньше. Ну так да людей, до земле твоей блин, и колобы. Я просто не понимаю, я просто не понимаю. А -а, почему она так крутит? Ой-ой-ой. Что-то за луния такое раскрутка? Э -э, я не могу поверить. Там солнце! И это просто красота! Ну ладно. Что, мне надо, как сказали... Это вот преследовать. Расследовать тут что-то э -э спутники. Кто здесь спутники? Блин, оказывается, летают еще спутники. Do do do Он уже завернул этот спутание куда-то. Ладно. Так, а что мне делать тут? Так, а как тут вообще что подевать? Тут вообще что простите? Тут вообще и гравитации нету. Я могу упасть, когда наступлю. А я не заметила, что я падаю. Ух, это все сол. Он очнулся, уже дуба. Это был... Mm-mm-mm, mm-mm. Mm-mm-mm-m-m mm-m mm mm mm mm mm mm-mm Три, хорошо, Всё, всё, всё, всё, всё, всё, всё, всё, больше не влезает, так, это невозможно так. Привет! Это канал вот это. Что это за канал? Загадка. Это канал. Правильно, это канал. Чикиз, дьявол, чарил. да да да Встретимся ночью там. Ребята. <соседателец> <соседателец> <соседателец> <Коррект>. <соседателец> вот привет. Я подос... подросла. Что это за канал Опять? Ну как это невозможно Eek, eek, eek, eek, eek, eek, La la la, I'm a troublemaker, troublemaker. La la la, la la la, la la la. Телеканал, телеканал, солнце, с команды че-гэ высы че-гэ команды да, да, че-гэ, Канал, канал, канал. Батлбатч оказывается.